В ближайшие годы будет рождение новой религии. Какие будут у нее принципы построения? Какая она? Эта религия будет религией, объединяющей себя все алгоритмы, которые наработаны сейчас в четырех основных монотеистических религиях. Она учтет все плюсы и минусы, она учтет все ошибки и достижения. Смысл и ключом этой религии будет поклонение единому Богу. Но не в том качестве, не в том виде, в котором это присутствует сейчас. Понятие единого изменится, оно больше приблизится к истинному пониманию, что такое единое. То есть здесь в большей степени, наверное, в качестве информационного обоснования подойдут гностические тексты, древние гностические тексты, даже письма Софии. Да, вот она, она в большей степени окажет свою теологическое влияние и теоретические все объяснения на формирование будущей религии. Это произойдет не в ближайшие годы, это произойдет чуть-чуть попозже, поскольку сейчас еще не все системы закончили свою отработку. Например, христианство, да, оно сейчас уже подходит к концу, оно уже сейчас подводит итоги, но тоже мусульманство, например, начало 500 лет позже. И они хоть и активными методами, добиваются побед и результатов. Тем не менее, эти 503 лет у них в запасе есть, они у них в авой есть. А вообще по сроку это все должно начать происходить где-то к 2150 году. То есть там, осталось бы чуть меньше 150 лет. Вот. За это время пройдет еще очень много. Еще будет очень много войн, а войны обычно, особенно религиозного толка, возникают тогда, когда времени остается мало, а хвостов много. И много чего приходится сделать. Значит, для того, чтобы выполнить технические все задания, положенные на религию, надо давать много энергии. А энергия самая сильная, она в крови. А кровь у нас льется. В основном либо каких-то революций, либо войн, либо каких-то катастроф. Ну, на катастрофы надеется... Шансов мало, потому какой это все-таки зависит от матери от Земли, она может дать добро на катастрофу, может не дать добро на катастрофу, а вот воины это дело к человеческих. А поскольку религия нам все-таки в большей степени человеку нужна, матери она вообще ни к чему, а человек будет вовлечен. Так что в ближайшие 150 лет надо подготовиться к тому, что и морально, и, морально, и физически о том, что это неизбежно. Это неизбежно. По причине того, что мусульманство ничего позже, оно агрессивно сейчас начинает подбивать задачи, которые перед ним стояли изначально. Вот, например, тот же буддизм, да, тоже в какой-то степени монотеистическая религия, они начали раньше, поэтому сейчас они крайне миролюбивы. Но если посмотреть то, что творилось на их земле, например, в тот момент, когда зарождалось христианство, посмотрите эту историю, там кровушка лилась, неподъёмно. И христианство, когда развивало себя, ей надо было укоренять себя моментально, они тоже кровь лили без чрта. Иудаизм в свое время, который тоже раньше начал, сейчас, что называется, занимает исключительно оборонительные позиции, уже кровь не льет, они себе другие алгоритмы наработали, как можно распространить себя, прикрываясь чужими лечинами. Но в конечном итоге будет подбивка баланса. тотал то надо будет написать и, и подводить итог. И этот итог, вот каков он будет, такова и будет религия. Конечно, все заинтересованы, в том числе и старые силы, чтобы она была максимально совершенной. Вот. А да, она, она, она, конечно, безусловно, это будет место всем. Все все же работали на идее. Просто у каждого своя эпоха для работы. Вот. И старые боги, которые сейчас отошли от дела, это ничего не значит, что они не будут участвовать в этом процессе. Все основной алгоритм, на который сейчас нормально паразитирует монотеизм, придумано была когда-то в политеизм. Вот. И новая религия, она должна, конечно же, учитывать все. И ошибки, и победы, и достижения, и поражения. Вот. И работать на нормальном движке, а не на придуманных искусственно. То есть, наша система трех кругов ⁇ это базовый скажем так идеальный движок, который все связано со да, всем. не разделено какими-то своими правилами, ну, скажем так нужными для развития той или иной системы, но не нужными для развития всех миров, всех систем, всех основ. Я полагаю, я полагаю, что если все пойдет так, как задумано, конечно, не без катаклизмов, но религия, к которой мы придем, она будет действительно более близка к совершенному, чем те, что мы имеем сейчас. Просто религии, особенно молодые, должны пройти путь своего взросления, то есть должны получить свой собственный опыт, нарастить себе бытийную массу, и тогда они полноправно войдут в качестве деятелей, в качестве мастеров, в качестве хирама для построения этого нового храма, храма истинной веры, о котором как раз Христос и говорил, что будет воздвинуть храм истинной веры, в котором не будет ни попов, ни ребе, да, ни других проводников и посредников. Читаем Библию. Если Библию не любим, то Блакова читаем, там тоже все написано. Он Евангелие читал крайне внимательно, а художественное мастерство у него было повыше, чем у четырех евангелистов. И литературный талант тоже, поэтому читайте Блакова.